На странице этой книги уместилась работа всей моей жизни. Средство для достижения неосуществимой цели. Парк, где не растут деревья. 30 лет вопросов без ответов. Бля, как таинственно начинается игра, мне нравится. Давай-давай. Давай, чай, я тебя А, все, кофе закончилось. Извиняй, чувак. Я жалею о многом. Ну извини, чувак, ну кофе закончилось что теперь? Открыть карта Давай, возьму карту, посмотрю Посмотрю карту. Давай посмотрим. Крест. Ми, ми машины пираты. Да, ищем клад. Я понял. Все. Я, по я понял, мы пираты. Опа, здравствуйте, мадам. Очень необычное знакомство. Тут дело. Серьезно, тут диалог, нафига. Это был долгий день. Обычно в разговоре сейчас два человека. Ты в курсе? это это наезд что ли был или что? А, куда путь держишь? Я ехал на восток. Ехал на восток. Узуэстри, что за слова oh. такие? Давай с плохого начнем, чтобы не разочаровываться. Okay. Давай плохие новости, я готов. Да, да, да, я готов. Yeah. Я слушаю, я like слушаю. It? Давай, я слушаю. Well, ну ты пропустил поворот. The way, the way, the way. Бля. Well, Хорошие новости в том, что я знаю дорогу. О, oh, все, проводник мой будешь да-да-да, очень интересно, мне кофе, можно кофе, опа, а, я сам типа сделаю себе кофе, ну ладно, мать, объясни мне рецепт кофе, как оно делается, кружка берется, не ставится, кофейник, вот сюда, использовать, а, вниз, я думал вверх, ну видишь, типа, давай, короче, кофе делать, что дальше, это, мадам, можно я подключусь к вам? Подключение. Корабль заходит в порт. Какого а черта? Порт... Ой, ты чего толкаешь? Ладно, я тебя понял. Я тебя понял, хорошо. Не пристыковываются. У порта какая-то необъяснимая, невидимая села меня не под... подсоединяет. Иди нафиг. Ой. Я ей укажу... Починил? Ничем не примечать картина с полем. Это поле? Фиаси? Ладно. И ладно я, может, не разбираюсь в искусстве. Ой. А у нас свет закончился. Фиасе Ты не против везде. сходить посмотреть? Ну конечно, да. Я не против, полностью не а, против. Все, я пошел. Okay, okay. Ну хорошо, That's да, пошел. Три часа электрика ждала. А я в этом... Я разбираюсь. Я электрик со стажем. Запаслись они на совесть. Да, это хорошо. А можно я себя в кармашек? В кармашек! Использую туалет. Э, почему бы и нет? Ладно, съедим попозже омлет. Хорошо. В инвентарь добавлена отвертка. Это очень классная информация. Спасибо. Отвертка. использовать, Давай. Серьезно, используй. Вот это хорошо. Ну, логика как бы... Пойдет? Ну естественно. Hey, uh, no я электрик со стажем. У меня электрический стаж. Э -э -э -э -э Лейра, как тебя там звали? Ой, бля. А ты демон? Ты де я понял. Все, до свидания. Я побежал. Моментальный okay, фотоаппарат. Фотоаппарат? Да есть такое дело. Где был телефон? Я не помню. Слад, опа. Все заплесневело. К счастью, я не голодный. В смысле запл... заплесневело? Не ходи в лес, чувак. Спасибо тебе. Я не буду. Я не буду ходить в лес. Спасибо. Что за Опа, опа, кто-то пошел. Опа, стой. А, ну ладно. Ага, дорога в лес. Да-да, я пошел, я так и пошел в лес, конечно. Все, я в смысле, ржавое ведро. Старый друг изменился на ржавое ведро. Кусок... Ну да, ну да. А, завелся. Ну все. А в чем проблема? У нас там... Что за бред? У нас половины тачки нет. Подожди. Что за хрень? Половины тачки нет. Эй, чувак, тебя как бы ничего не напрягает. У нас там половина машины нет. Это да, что? Что ты его достал? О, тихо, пацан, ну надо за дорогой следить, она не на телефоне вот эти ваши тиктоки смотрят. Главный герой, идиот, а мы с тобой, нет, мы с тобой красавчики, мы так делать не будем. Повезло, что выжил. Повезло вообще нафиг. Ты зачем телефон взял? Зачем ты телефон взял? Кто тебя просил телефон брать за рулем? Там бочки, окей, тут закрыто, хорошо, я понял. А, тихо, ты чего меня пугаешь, не пугай меня так Что это за кровь, что это за грибок, я не знаю Г... А, это грибы, давай соберем, поедим Почему бы нет Эй, о боже, этот запах Ах, Хороший запах Брошенная записка Чисто, чисто, чисто, чисто, я понял Ты трубочист, все, я понял О, спасибо, пошли, пойдем Моме... Какой моментальный фонарик, сраный фотоаппарат, давай е Блин, конечно, бункер мощный. Ну, пойдем э, использовать. Фу, ну, другое дело. А, тихо. Свет отключился. Ну, бывает такое. А, Здрасте. Вы кто? Hey, Эй, подожди. Эй, ну ты куда? Да стой. Давай типа вот так, вот так, щу, щу, щу. И туда вот так, не? Не хочешь как хочешь, в принципе, дело твое. Опа, тут прям станция генератор ржавый генератор я понял молодец о, это же это радио да радио точно радио ура у нас есть радио мы молодцы о боже как я рада вас слышать а я нет кто вы я не понимаю чего а и не понимает давайте раз почище получше получше падика ты не из группы зачистки Бля, слушай, все будет хорошо. Я понял, что все будет хорошо. Как тебя зовут? Меня зовут промолчать. Нефиг тебе знать мое имя. Ладно, это не важно. Вот, зачем ты спрашиваешь, если это не важно? У нас небольшая проблема, случилось кое-что плохое. Да, я в курсе, я врезался. Я состою в группе ученых, неважно откуда, вы, чтобы нам на надо работать в команде. Я понял, у тебя есть когда-нибудь сонный... Был сонный паралич? Да, sure. был. Kid, у меня лично нет, have... но у него был. Видишь, я боялся устроить. Да, сонный паралич это жестко. Представь, что это и есть паралич, только твоя кровать размером что то там. Я не успеваю, женщина, потише, помедленнее. Yeah. Это, скорее всего иди нахер со своим обучением. Я пропущу. Иди нафиг. Ой. Ой, -ой, -ой. Я вернусь позже. Okay. Все, если что, мы спросим. А, смотри, иди нафиг. Что? Иди нафиг со своим рукой. Я все знаю. Я гений. Мне не надо никакие инструкции. Помнишь, мы нашли там коробки всякие были и прочее разнообразие. Ломаем коробку, делаем себе весло. И выбираемся нафиг с этого острова на лодке. Ёпта, сигнал растет ой ой а это чё? А я тут был раз... А, нет, я тут не был. вот О, the... oh, фонарик, факел. Ну, факел, фонарик, почти одно то же самое. Здорово, ты чё такой грустный? Выглядишь располовиненным. Не зашла? Шутка. Видео закончилось, но ты можешь посмотреть мой плейлист. Чё-то страшное. Давай. Удачи.